Крымская из танковых орудий и минометов калибра 82 и 120 миллиметров. Это тяжелое вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Мишенью киевских военных снова стали дома мирных жителей. По предварительным данным жертв нет. Тем временем наблюдатели ОБСЕ с помощью беспилотников зафиксировали скопление военной техники украинских силовиков на подступах к Донецку. Как сказано в очередном отчете организации, киевская армия стягивает десятки танков, бронетранспортеров и гаубиц. При этом сотрудники ОБСЕ не обнаружили тяжелого тяжелую технику сразу на нескольких площадках, где вооружение должно находиться согласно договоренностям. Сегодня в Минске очередная встреча трехсторонней контактной группы по ситуации на Украине. Перед этим пройдут заседания трех подгрупп по безопасности, политическим и гуманитарным вопросам. Российские дипломаты не скрывают разочарования ходом мирного процесса из-за противоречивой линии Киева, который всячески старается размыть минские договоренности. Однако Москва надеется, что на сегодняшней встрече стороны вновь попытаются договориться и смогут приступить к решению острых вопросов, связанных с урегулированием конфликта.